Шанс, а на нашей сцене победитель международного фестиваля Ялта Москва транзит Кстати, первую премию вручал председатель жюри Иосиф Тавыдович Кобзон. На нашей сцене актём Верхолашин встречаем подгубные аплодисменты. Я хочу представить за учителя песню, которая называется Дальняя музыка и слова написала. Прекраснейшая Ирина Грибулина для вас в этот замечательный вечер. Ветер твое, солнечный ветер, слово мо. Казотическая птица Может тебе самый лучший на свете Я этой ночью сумею присниться Я подарю тебе нежность и ласку Сол в боль ветров охраняя Я расскажу тебе старую сказку Мне принцесса из дивного края Прекрасная твоя я, я, я. Судьба Света. Душу свою отдаёшь и жереба, неповторимая страница летом. Встреча с тобой, отец, отец, злуху, знак несчастья, уже не вернуться. Милая девочка, дай свою руку, я в не хочу, прикоснуться расстаться. Прекрасную даль, я. -я, -я. I'm not afraid. сегодня самые близкие в преддверии замечательного праздника uh, нового 2022 года. Всем здоровья, мира, благоденствия и хранила Господь Бог. С наступающим праздником! До новых встреч!